Весна и счастливые лица День победы и нет ей цены Низко-низко хочу поклониться Ветеранам минувшей войны Не однажды рискуя собою Сколько мужества сил было в вас Два словечка простых я прикрою Вы в бою повторяли не раз Убняли своих матерей Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулась из концлагерей От войны проплывет пред очами И слезой затуманится взгляд До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят Тихо вышел во двор на минутку Страдая от ноющих ран Закурил, как в войну, самокрутку На крылечке седой ветеран Над землею полоска тумана Расцветает салют вдалеке А у старенького ветерана Покатилась слеза по щеке Сколько павших в боях за отчизну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 Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей, Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из конца лагерей. От войны проплывет пред очами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами И не старые раны болят. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулась из концлагерей От войны проплывет при И слезой затуманится взгляд До сих пор но и сердце ночами Или старые раны болят до сих пор ноет сердце ночами И не старые раны. Май, весна и счастливые лица, День победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться Ветеранам минувшей войны.